Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение мутенблейда Огневым Мечом. Как вы помните, я в прошлой серии захватил второй в город свой, это Казикермен. Теперь у меня под контролем небольшая такая прям линия городов и крепостей, то есть крепость Кильбурун, замок Казикермен и еще город Переослав. Так, что у нас еще остается здесь поблизости? У нас еще остается сечь. Я вот думал, насчет этого пока отсутствовал, пока не был в игре. И в принципе, кстати, это вполне логично. Можно было бы взять, захватить следующий город на очереди. Я думаю, вполне это будет сделать несложно. Проблема в следующем. Сейчас нужно каким-то образом будет заключить мир еще с поляками, потому что я думаю, с ними воевать бессмысленно, когда у них есть огромные армии. Так что... Я предполагаю, что сейчас нужно вообще будет съездить к полякам, узнать, как там дела у них вообще, и стоит ли заключать мир. Так что давайте-ка едем в, пока что в крепость Кильбурун. Там у нас есть армия, я бы хотел поднабрать немного. Если вдруг мне попадутся враги, то я мог бы с ними сразиться. Так, ага, пройти к центру... Не, хотя... Ну хотя да, можно пройти к центру города, можно забрать наших новобранцев. Плюс я хотел бы еще взять, нанять сейчас... Черкесов, давай-ка, Асакбеев и, конечно же, Нукеров. Да, Нукеров возьмем дополнительно. Так, давай-ка мы еще сейчас зайдем в саму крепость, в гарнизон посмотрим, кто тут у нас есть. У нас есть Нукеры, мне этого уже будет более чем достаточно, я возьму их. Также хотелось бы еще кого-нибудь приобрести. Я над этим подумать, правда. Так, кого бы тут взять-то? Ну, можно джебелю, но честно, честно говоря, мне показалось джебелю вообще, солдаты так себе из них. Их лучше в крепостях держать, либо же вообще лучше их полностью убрать из армии. Так, тут у нас есть еще Мурза Чамбл, но тоже я думаю, что мы их брать не будем. Воины из них не такие хорошие, как могли быть бы из Нукеров, например. Ну, а тут больше-то особо и не из выбирать. Давайте возьмем тогда еще Драгун. Драгуна хотя бы стрелять умеет, в принципе, драться тоже. Так, ну что ж, наша армия собралась. Давайте-ка едем напрямую сейчас в сторону поляков. Так, нашу крепость осадили. Тут у нас, получается, есть кто-то. Михаил Шневецкий есть, кстати. Иди-ка сюда. Один на один с тобой сразимся. Персик, Казикермен принадлежит мне. И не надейся, что ты сможешь его долго удержать. Казикермен, это твоя крепость? Ты что, смеешься? Вообще-то эта крепость была татар, если тебе не изменяет память изначально-то. Так что иди сюда. Сейчас мы с тобой посражаемся. Да, у нас меньше людей. Но зато у нас очень много кавалерий. Я думаю, мы сможем победить. Опа, нифига себе. Мы можем победить. Сразу же прилетает пулька. Неплохая, так по моим воинам. Причем через щит аж пробивает его и убивает в итоге. Так. По-моему, я по-своему попал. Да, немножко. Видимо, прошел Friendly Fire. Ну ничего. Давайте, рубать их. Рубайте, ребята. убить их всех. Отличная работа, парни. Продолжайте битву. Так. Ну что ж, Михал. Как же пан Михал? Где он? А, наверное, уже Михал отвалился, так что... Смерть, собаки, собачья смерть! Убить всех! Атаку! За нашу независимую территорию! В атаку! Так, пришло их подкрепление, но, однако, оно не рассчитано на то, что мы сможем сейчас контратаковать. Ну а тебе по лошадке. Получай-то ублюдки. Блин, черт возьми, я получил пилюлю шальную. Ну что, я надеюсь, немного людей погибло, да. Очень мало людей погибло, зато у нас очень много еще людей остается. И, короче, мы побеждаем, я так понимаю. Да, мы побеждаем. Смогли отбиться, причем я потерял довольно мало людей в итоге. Много, конечно, отвалилось. Потерял сознание, но мы победили. Мы победили, это самое главное. Так, ну что ж. Продолжение еще похоже, что только намечается, потому что... Я так понимаю, поляки не собираются на этом сдавать свои позиции. Там еще был какой-то отряд. Причем тоже под сотню человек. Но нам нужно тогда вернуться в Казикермен. Так как город не укреплен. Нужно там сейчас находиться, чтобы можно было сдержать их нападение. Так, э -э, расположим давайте-ка... Хотя, не знаю, гарнизон стоит или располагать или просто здесь посидеть. Давайте здесь подождем некоторое время. Я надеюсь... Ага... Я надеюсь, это все войско. Это не все войско, однако, как ни странно, у них, я смотрю, армии совсем небольшие. Но, блин, проблема в том, что у меня тоже тут солдат совсем мало живучих. У меня очень много кто получил по своим щам. Так что нужно посмотреть насчет гарнизона. Какие у нас тут люди? Блин, тут людей-то особо нету. Надо, значит, возвращаться обратно в Кильбурун, Либо ехать сейчас в атаку на того человек... человека, да, чувака, который напал на Ардаш. Ну я разрываюсь тут на самом деле. Лучше, наверное, даже вернуться взять обратно. Подождите-ка. Ха. Ха, -ха, -ха. Федор Абухович боится меня, серьезно? Вот это номер, вот это да. Так, нет, однако все-таки он нападает на меня. Ну что ж, давай-ка сражаться с тобой не на жизнь, а на смерть. В атаку, солдаты, в атаку. Покажем и всю мощь нашего войска. Кочевного. Да, даже кого-то я попадаю. Два раза причем попадаю. Вот это да. Вот эта меткость. Вот это везение. В атаку, в атаку. Они даже, блин, не были собраны, когда мы напали. -мо, ребята. Ну что ж это за позор-то? Это просто жесть какая-то. Это избиение младенцев называется. В прямом смысле этого слова. Так, правда, меня тут могут самого сейчас избить, я смотрю, булавой так хорошенько шестопером огреть. Так что лучше быть поосторожнее. У них приходит подкрепление, но это подкрепление вновь таки не рассчитано на нас. Мы просто врываемся и всех рубим. Рубим в прямом смысле этого слова. Все войско Запорожское. Рич Посполит бежит. Бежит в ужасе. Это одно только ополчение, черт возьми. Чем ты собирался против меня воевать ополчением? Серьезно? Вы меня так недооцениваете? Это просто какой-то ужас. Это гигантский крах речи посполитой. Я просто представляю, как там потом встречать будут этого командующего в своем стану. Просто будут встречать как настоящего лоха, который не смог ничего добиться. Да, это жесть. Это просто жесть. Я потерял совсем мало людей. Сколько я убил, это же просто жесть. Хм, Смотрите-ка, этот воин... А, нет, он не живучий, мне показалось, он еще здесь этого задолбали. Все же. Ну что ж. Мы, мы уничтожили 126 человек уже. Сейчас 127 будет. А мы потеряли в свою очередь всего 3 человека. Вот это жесть! Ой, конечно, это просто капец. Что это было за армия вообще? 127 человек убито, 7 ранены, 5 сбежало. Федор Абухович как-то в таком хаосе смог убежать. Это. Я не понимаю, как он смог сбежать, но это мне, в принципе, вообще без разницы. Я свою армию просто так жестко бустанул, так сказать, по морали, что это я не знаю. Теперь нас остановить практически ничего не может. Так, надо что-нибудь отдать. Только Что отдать, я не знаю, потому что у меня тут еды, по сути, такой, которую я уже прям почти съел. нету почти. Да, тут довольно неплохие вещички, можно было бы их продать за нормальную такую цену. Ладно, особо не будем, короче, с этим морочиться, потому что все равно у меня денег очень много. Так, мне надо куда-то съездить, чтобы набрать людей, потому что видите, что происходит. Ордаш осаждается, ну, точнее, извините, осаждается он под нападением. Можно в Казикермен съездить, конечно, в Кабак заглянуть, но тут... А, ну тут, кстати, наемные всадники. Давайте-ка ко мне присоединяйтесь, так и вы потому что у меня одни только всадники в армии. Мне этого будет достаточно. О, кстати, патруль еще и подхватил этих людей, которые убежали. Ну что ж, давайте-ка их добьем. Мы их полностью добиваем. Спасибо за, Спасибо за помощь, господин. Мне повезло, что это казалось неподалеку. Да, раз плюнуть, как говорится. Да, мы еще и тут крылатый гусар, нукеров еще прокачиваем. Нам надо бы вообще, конечно, переждать, немножко отдохнуть, потому что, видите, у меня армия совсем разбита. Надо куда-то съездить, типа в Кильбу... Киль... Кибуль... Блин. <смех> Кильбурун, чтобы набрать людей тут в гарнизоне. Только, правда, кого -то здесь взять. Но давайте староже возьмем уже. Да, будем брать, конечно же, не нашу топовую кавалерию, а таких похуже солдат. Потому что ничего не остается мне. Возьму ветеранов, давайте черкесов. Джабилю возьму также. Так, драгунов я брать не буду, кстати. Возьму тогда давайте еще кого а, возьму, давайте то да, все-таки черкесов полностью наберу и все, поехали обратно сейчас будем дальше воевать, потому что надо отстоять нашу деревню народ ждет меня, как говорится он надеется на то, что я приеду и им помогу, но правда, мне кажется, я все равно не успею а, я или успеваю, или нет сейчас ну-ка, сохранимся на всякий пожарный блин, куда сохраняться, я уже даже не знаю давайте сюда сохранимся и поедем на Анджик Митцца, конечно же Селяне присоединяются к битве на вашей стороне. Рад тебя снова видеть. Ты проснулся, как могучий воин, Однако не позволяй гордости победителя занимать твою воинскую честь. Ну что ж, я, в общем-то, мог бы мир с вами заключить. Однако, Анжик Митс, ты поступаешь, как настоящий ублюдок. Ты грабишь мою деревню. Разоряешь бедных селян, которые буквально недавно только были вашими. То есть вы уничтожаете, грубо говоря, своих же подданных, которые вам вообще ничего не причинили, никому вреда. Вместо того, чтобы сражаться со мною. В общем, я не позволю тебе это сделать, поганый пес. Сейчас получишь. Нифига ты какой наглый. Ну что ж, давайте в атаку. Правда, давайте будем поосторожнее, потому что, как видимо, там у них одна пехота. Это из-за того, что они, а, из-за того, что они играют, нападают, точнее, на деревню. Вот тут такая вот фигня, что если они нападают на деревню, то, соответственно, у них армия, она становится пешая резко полностью вся. Так, надо быть осторожным. Сейчас давайте за мной, все кавалеристы. Я хочу, чтобы мы прям собрались в нормальную такую линию, чтобы можно было их атаковать. И возьмем нападем. Всей волной. Все, давайте все в атаку. Стрелки в атаку, пехота в атаку, все в атаку. Они тем более рассредоточены, как раз самое время, чтобы их взять и атаковать. Отлично, все в атаку, давайте валить их всех. Ребята, валите. Валите этих ублюдков, они посягнули на нашу честь, эти неверные черты всех рубать. Рубай, козлов, рубай. так Давайте, ребята, рубайте их. Рубите, рубите козлов. Но они, кстати, неплохо обороняются, нужно признать. Очень неплохо, потому что вот эти чертовые клатые гусары со своими пиками кавалерийскими, они вполне неплохо справляются, как пехотинцы, как мы видим. Но, правда, против меня они, конечно, не очень, потому что у меня все-таки броня, извините. Ого-го, меня так просто пробить не получится. Но все равно, все равно очень много потерь от этого мы получаем. Так, ладно, пробили здесь солдат. Плюс у них довольно много пикинёров. Вот это тоже неприятно. Давайте в атаку, в атаку. Давайте, валите их, валите. Мочите козлов. Дальше, кавалерия, в атаку. Все в атаку. Не оставляйте им шансов, чтобы можно было отбиться от нас. Офигеть, сколько здесь нукер выдерживает. Просто жесть какая-то. Подходит наша кавалерия на помощь, но, к сожалению, уже все. Кончено. Убили нукера. Я помогаю другим солдатам нашим. Давайте, в атаку. Мочите козлов, мочите их. Чертовых этих ублюдков. Чёртовы неверные решили напасть на нас, когда мы этого не ожидали, да? Но ничего, моё, моя даже одна армия может расправиться с вашими тремя. Это прямое доказательство этому. То, что вы сейчас видите. Просто выносим всех абсолютно. Мы победили, при этом потеряли всего, ну конечно суммарно гораздо меньше, чем наши враги. Ну что ж, Анджик Митцес, теперь мы играем даже на равных, так что иди сюда, ты сейчас отведаешь от нас просто брицарского удара по голове своей, глупой. У нас огромная армия, у нас все конники, и это означает, что Анджик Митцесу, похоже, что приходит сейчас конец. О, что-то тут какая-то ерунда, я смотрю, слушайте. Да, это мне совсем не нравится. А, Давайте-ка в атаку, блин, в атаку пехота. Кавалерия в атаку, блин. Да все в атаку, короче. Давайте, все мочить, Блин. Ах, дерьмо собачье. Ну, я надеюсь, вы выиграете битву-то. Да, с какими-то просто гигантскими потерями, но мы побеждаем эту битву. Анжик Митц уничтожен. Нас все ранены, конечно же. Просто жесть какая-то. Но зато мы победили. Вот если бы мне не прилетела бы, конечно, пуля в голову, просто шальная, тогда бы, конечно, мы бы еще и выиграли гораздо большим, лучшим результатом. Ну ладно, так получилось все-таки хорошо, но не так уж и хорошо, как могло бы быть. Ладно, давайте-ка мы отсюда уезжаем. Я уничтожил три армии Речи Посполитой просто подряд. Раз, два, три. Однако сюда приезжает еще Павел Сапега. И, короче, я думаю, тут уже, конечно, все очень-очень спорно. А хотя, подождите-ка, он приехал куда? Он приехал в Кильбурун? Серьезно? решил напасть на Кильбурун? Ой, я, конечно, понимаю, что поляки вполне такие прям жесткие акробаты, войны там и все дела. Но напасть на Кильбурун, который у меня укреплен лучше всего, и в котором находится просто гигантский гарнизон, но ну, я не знаю, ты... Чувак, конечно, просто великолепный тактик, я так понимаю, потому что есть Казикермен, который вообще у меня пустой практически. Да нападай на Кильбурун, я... я только готов это как дождаться, нападая на этот город. Мне надо расположить здесь гарнизон. Я думаю, что мы сейчас попытаемся проехать в Кильбурун, собрать там армию и попробовать, может, даже контратаковать этого ублюдка. Так, ну сначала, да, скинем самых лучших воинов здесь, пускай они здесь будут обороняться. Знаете, что я тогда думаю, раз уж мы смогли даже здесь одержать победу, в таком вообще просто хуже некуда ситуации, мы смогли победить, я думаю, может быть, попробовать даже совершить нападение на какую-нибудь крепость польскую, Польску, чтобы иметь уже даже еще и польский какой-то гарнизон. То есть можно даже будет нанимать сразу три вида воинов. Воины, соответственно, Крымского ханства... Запорожской Сечи и Рич Посполитой, это будет реально очень мощная армия, если смогу аж три разных вида войск собрать вместе, это будет просто мега мощь. И так уже как бы два разных вида отрядов, это э, Запорожской Сечи и Крымского Ханства очень хорошая мощь, а если еще и будет Речи Паспалиты с крылатыми гусарами, там вообще просто будет непобедимая у меня армия, любой отряд там хоть в 200, хоть в 300 человек будет на меня нападать, я буду его разносить в ноль. Так, сейчас только главное не затупить, главное не попасть к нему в руки. Но если что, я, конечно, перезагружусь тут, потому что такой момент очень острый. Нет, я, однако, заезжаю в город, и давайте-ка тогда подожду здесь немного. Что у нас, кстати, с гарнизоном? Гарнизон просто огромный, при огромный, поэтому можно здесь ждать хоть сколько угодно мне. Но я поэтому сейчас дождусь, пока у меня вылечатся все мои герои, да и плюс я, к тому же, вылечусь тоже. И потом возьму с Павелом Сапегой по повоюем, потому что он, похоже, собирается прямо нападать, но... Не знаю, не знаю. Нападение будет, конечно же, просто невероятно легко отбито. Потому что у меня тут вся армия огромная сидит, моя мощная. К тому же, конечно, не забываем, что я здесь сам нахожусь. Я смогу нарубать человек 50, это стопроцентно, Когда я вылечусь, разумеется. Пока я не вылечился, ни о каком выздоровлении не идет и речи. В общем-то, уходит Сапега, <смех> не дождавшись дождав, до, чего-то, и не знаю чего. Наверное, может быть, свое подкрепление ждал, которое только что было разбито. <смех> Причем подкрепление очень огромное. Так что давайте я сейчас заберу отсюда всех кавалеристов, которые только смогу. И пойду в догонку за этим Сапегой, пытаюсь его разбить где-нибудь в генеральском сражении. Но да, у нас тут, благо, кавалерии, как мы видим, очень много. Я практически смог целый отряд собрать с помощью этой кавалерии. Ну, можно полностью даже собрать, но только уже из таких более фиговых воинов они как бы воевать-то особо и не смогут. Да. Да, вот у нас только остались байраки. Ну, блин, честно говоря, с байраками делать тут вообще ни о чем. ничего. Ну, да ладно. Я просто хочу все равно догнать сопегу. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Давай-ка повоюем с тобой. Так, рад тебя снова видеть. Ну, я тоже тебя рад видеть. Вызываю тебя на поединок. Ну, что ж, я не против... Хорошо, жаль, что нам не удалось избежать этого, но выбора у меня нет. Это верно, у тебя выбора нет, ты осадил мою крепость, ты хотел, видимо, чего-то получить, и ты это самое сейчас получишь. Что ж у него там за состав армии? У него там основная пехота, и это для него, конечно же, большая проблема. Причем пехота... Ну, пехота, кстати, довольно мощная, потому что, как видим, пикинеры основные. Плюс у него довольно неплохая кавалерия в виде запорожских кавалеристов. Правда, да, качество далеко не такое, как могло бы быть. Мы нападаем, мы выносим всех их. Не давайте рубим. Рубил его начинается. Давайте, рубите их всех, рубите Рубите, ребята. Не жалейте этих толупов. Рубать всех, рубать. Просто жесть какая-то. Тут же все войско ринулось в отступление, однако подходит подкрепление. Заградотрядов нету у поляков, поэтому все равно это войско отступит, так или иначе. Так, Блин, блин, блин. Немножко меня тут подзажали. Благо, никто выстрелить не додумался. Я поэтому сейчас еще нарубаю парочку голов. Продолжаем нападение, ребята. Продолжаем нападение. Рубите всех их, рубите, не жалейте. Стали на них. Отличная работа, парни. Мы практически всех разбили. Конечно, не всех, но это осталось совсем недолго. Давайте, продолжайте нападение. Остались только на холме небольшие войска, и это все, по сути. Все ополчение польское было разбито, просто молниеносно. Так, ну тут даже есть какие-то пикинеры, смотрю, профессиональные немецкие, но это вас не спасет на самом деле. Все равно ваши стрелки ни о чем вообще, просто умирают, как мухи. Мрут как мухи. У нас, конечно, вся кавалерия была уже уничтожена, но к этому моменту мы практически избавились от всей армии польской. Тут остались только небольшие остатки, и несколько человек, по сути, дерется, и больше никто. Так, пикнер, подожди-ка немножко, сейчас я тебе приготовлю сюрприз. Ну, в общем-то, это было не очень сложно. Так, кто у нас остался? Похоже, мы победили. Я потерял всего 20 человек суммарно. Да, вот это я понимаю, армия. Так, Сапега, я тебя отпускаю. Ты славно бился. Ты невероятно благороден. Да, есть такое. Потому что брать тебя в плен, я понял, смысла нету. Лучше взять просто и отпустить. Так, ну что ж, мы победили. Мы уничтожили 4 армии врага. Великолепные результаты, считаю. И нам нужно теперь возвращаться домой. Фух, ребята, это было сложно. Но это вполне было вероя вероятно, так скажем. Это вполне было осуществимо. Так, у нас здесь пока нету больше кавалерии. Я так понимаю, кстати, нукеры, они постепенно появляются, как в гарнизоне. Это для меня просто приятный бонус. Потому что, конечно же, я не собираюсь бегать с байраками по карте. Это, это бессмысленно. Я их обратно переведу. Я хотел бы хотел снова нукеров набрать. Пока, к сожалению, их нету. Так что давайте возьмем... Некоторая часть армии. Ну да, вот именно что некоторую. Я их сейчас перекину в свой соседний город. В Казикермен теперь. Потому что Казикермен, как вы понимаете, пустой, как я уже не раз говорил. Нужно его укреплять. Пока что кавалерии оставляю в городе, так как она мне сейчас не нужна. Она только место занимать будет. Всех кавалеристов своих опытных я сюда оставляю. Забираю давайте-ка Забираю сейчас стрелков, мушкетеров. Всех перевожу в Казикермен, Продолжаю набор войск. Потому что теперь у меня два города, причем очень уязвимых города, потому что они очень рядом находятся друг с другом. Но в то же время, правда, пере... про Переослав не надо забывать. Вообще что у меня сейчас идея была, чтобы взять, попробовать напасть на какой-то город польский. Тут такой вопрос возникает. Сколько там будет армии? Если будет армия там в 200 и более человек, тогда смысла даже пытаться нету. Нас там разнесут. Если меньше 200 человек, теперь уже когда у меня армия стала очень мощная, это можно в принципе сделать это вполне вероятно. Но сейчас мы это посмотрим, можно будет сделать или нет, потому что надо сначала вернуться обратно в Кильбурун. Если, кстати, это будет невозможно, я думаю, что пора бы заключить мир. Я получил с этого неплохо известность этих битв, также рейтинг честик повысил, поэтому можно закончить уже эту войну, она бессмысленная для меня окажется. В дальнейшем, я думаю, да, я получил очень неплохо по щам, и, соответственно... Войну продолжать бессмысленно. Забираем давайте-ка забираем черкесов. Блин, там, кстати, у меня же тоже была кавалерия в том городе, надо было взять, я что-то забыл. Ну, ладно, пока что заберем еще кого? Еще каких-то нукеров, ветеранов. И все, похоже. Такой прям хорошей кавалерии здесь больше не водится у меня. Ну да, вот, конечно, блин, надо было побольше бы кавалеристов нанимать. Но я что-то как-то об этом совершенно забыл в свое время. Поэтому у меня сейчас их осталось совсем немного. Так, келья мне передают совсем какие-то маленькие налоги, кстати. Интересно, почему это. Давайте я сохранюсь на всякий пожарный сейчас таким сохранением, чтобы, если что, можно было бы обратно вернуться, если вдруг мне ничего не получится, да, если там я потерплю поражение. Я постараюсь сейчас сохраниться. Забра... Забираем здесь крылатого гусара, забираем также Асакбеев, нукеров, конечно же, забираем. Рейтера. Черкес, Ну, черкесы, честно говоря, воины, конечно, не особо. Давайте честно скажем, они, конечно, воины не особо. Их бы лучше бы оставить в крепости, пускай они будут сидеть и как гарнизон хотя бы здесь держаться. Так, у нас здесь появляются, кстати, уже наконец-то местные гарнизоны. Также я еще здесь нанял людей. С городским головой давайте-ка поболтаем, поговорить о развитии города. Какие у нас, кстати, здания еще до сих пор нету. У нас, я смотрю, еще есть несколько зданий, которых нету. Это, например, баня. Здоровье, духовную частоту. Давайте-ка... Нет, не духовную частоту, лучше крепостной ров. Да, крепостной ров ставь. 12 тысяч 21 день. Ну, хорошо. Давайте-ка еще назначим кого-нибудь. Например, дисдар Потому что диздар мне очень нужен сейчас. Чтобы можно было здесь набирать солдат. которые мне просто необходимы жизненно. Так, ну что ж, сохраняемся еще раз. И поехали в сторону Львова. Конечно, у меня войско все побито, но я потом еще думаю восстановлю. Мне надо на самом деле лишь малая часть вражеских крепостей, это крепость Бар, больше ничего мне не надо. Я не хочу львов захватывать, я не хочу захватывать там еще какие-то крепости. Но как видим, здесь 300 человек, весьма много. Ну-ка, что там в Дубинском замке? Дубинский замок, Дубинский замок. В нем 272 человек. Ну, меньше, конечно, но все равно очень много. Ну, если постараться, то можно победить. Давайте, ладно, садим ее эту крепость. Приготовим мину для того, чтобы можно было прорваться. И ждем. Вроде как всю польскую армию я основную уничтожу. Конечно, еще остался Ян Казимир где-то. Вон, еще проезжает какой-то командир. Ну, я надеюсь, что мы сможем здесь одержать победу. Так, так, так. Мы дожидаемся. Отлично. Ну, давайте попробуем... Хотя, подождите-ка, сейчас сначала сохранюсь. Да, быстрое сохранение сделаю и начинаем штурм. Так, начинаем штурм города. Я переигрываю, потому что, к сожалению, мне прилетела пуля шальная в голову, я умер. Довольно быстро скончался. Ну да ладно, мы сейчас еще раз попробуем это сделать. Ну то есть, нет, не получить пулю в голову, в голову а выжить. Так. Вообще, кстати, штурм довольно здесь несложен, потому что войска у них, конечно же, состоит из очень слабо бронированных воинов в основном. Как раз таки вот из жал ⁇ из пекинеров польских, которые слабо одеты. Поэтому, по идее, пробиться здесь легче легкого. Единственная проблема, да, состоит в том, чтобы не получить пулю в голову, потому что это, ну, довольно опасно, знаете, или получить в голову пулю. Плюс еще и главное не огребсти как-нибудь очень глупо. Так. -с. Минус два еще. В моем исполнении. Да, пистоль, конечно, вещь очень прикольная. Особенно, если двухстольный, так это вообще просто мега мощь. Так, так, так. Осторожно, ребята. Держите позицию. Выживайте, давайте. Давайте, все в атаку. Так, отлично, мы их убили. Давайте идем дальше наверх. Так, кто-то тут еще, блин, дерется. Все, отлично, пошли наверх. Давайте прорваться постепенно. Там наше основное войско, здесь мы давайте частично, сейчас так понимаю, кого-то убьем еще на стенах. Да, есть тут парочку жалнеров, причем довольно много жалнеров, слушайте, парочку. Что-то я при, приуменьшил, так сказать, количество их численность. Потому что все равно, блин, от них, если получить по то это будет довольно больно. Ладно, я тут хорошо так прям с пистолетами их уничтожаю, так что можно немножко повременить э, с штурмом этой стены. Хотя вот сейчас уже надо это сделать. Там видим, что мои стрелки, а то, точнее мои воины, страдают от вражеского огня сверху со стен. Давайте помогаем им таким образом. У меня уже, кстати, патроны кончились, блин. Все, патроны кончились, надо идти вперед, в атаку. Ой, там внизу какая-то просто жесткая драка. Пришло подкрепление, но... Нукеры, им повезло, они оказались в итоге в тылу вражеских солдат, и поэтому они будут их убивать. Так, там сверху жалнеры палят. Можно будет сейчас им поддать немножко жару. Ёп твою мать, я вот чуть не испугался. Чуть не сиранул, я бы сказал, точнее. Не, похоже, наверх мы взобраться не сможем. Подождите-ка, хотя пули? Пули валялись где-то тут. Только где они валяются-то, непонятно. Тем временем у нас там идет драка. Кстати, тут какие-то жалнеры решили спуститься благоразумно. Отлично, ребята, правильно, поступили. Давайте, давайте, идите сюда. Давайте драться, по-мужски, че вы такие лохи, а? Че вы такие лохи? Давай, спускайся, ублюдок, спускайся. А где тут пули валялись? Ты что-то не пойму. Так, у нас получается уже. Мы убили очень много людей. Там подкрепление подходит, тем временем. Видимо, придется спрыгнуть. Видимо, придется спрыгнуть, хотя зачем это делать? Блин, нет, лошади очень плохо. Без лошади, конечно, печально. Тут драться с ними. Так, отлично. Нет, с ними, конечно, драться здесь не получится, я так понимаю. Потому что они стоят в таком очень хорошем месте. Хотя, кому-то я пятку порезал. Так, блин, там еще их дофига. Ну, хотя бы их задерживаю, да? Единственный плюс от моего действия. Давай еще пятку одну. Порежу. Кому-то еще по пятке прилетело. О, еще один чувак хочет подраться. Так, нет, стрелять мне не надо, пожалуйста. Я не люблю, когда меня стреляют. Стреляют только лохи. Так что давай-ка иди ко мне. Оп. Да блин, не дотягивайся. Так. Ну-ка, давай-ка, слази. Слази, давай сюда. С катабазы. Блин, мне бы пули найти. Вот пули где-то валялись, тут я их видел, но они, похоже, уже даже успели исчезнуть. Поэтому я их не найду. Хотя... Хотя я нахожу пули. <з Huh> <apenas> так, чувак. Чувак, чувак, чувак, стой. Вот сейчас можно. Лови. Так, идем, помогаем оставшимся там воинам, которые наверху засели. Ну что, теперь давайте поговорим на равных. У меня тоже теперь есть пульки. Я могу с вами поболтать по вашему. Так, там еще парочку у вас. Вот, вот. Блин, я что-то отражать удары вообще разучился за время, пока не играл. Так, ну ладно, тут у нас я смотрю, еще кто-то желает получить пилюлю. Ну, давайте, вот теперь по вашему поговорим, раз уж у меня есть теперь патрончики. Опа, а врагов-то еще все равно очень много остался, смотрю. Да, врагов еще очень много, и они похоже собираются ко мне залезть, потому что, видимо, они куда-то лезут. И они лезут похоже, да, куда-то сюда. Так. Чего, где там ребятишки? А, они вон идут куда? Так, так, так, там очень много мушкетов. Все, пуль не осталось. Будем отбиваться сейчас, значит, так. Мне надо какие-нибудь еще пульки. кого нибудь еще остались пульки? Так, пули. Отлично. Отлично. Сейчас еще порастреляю пару солдат там. Блин. Вы там все с мушкетами, я смотрю. Прям обожаете свои мушкеты. Сраные. Так. У меня еще очень много пуль, так что давайте стойте там. Я еще пару простреляю вас там. Отлично. Так, однако, похоже, уже кто-то реально поднимается. Вероятно, типа, да хватит уже в нас стрелять. Мы бедные казаки местные, да блин, как я не попал? Так, один готов. Давайте-ка я еще перезаряжусь. Так как, как я не попадаю, е-мое. Так, ладно, еще пули у меня есть, так что я еще пока могу с вами воевать таким образом. По-вашему, скажем так. Так, еще есть пули. Должны где-то еще лежать. Опа! На тебе, чувачок. Нечего ко мне лезть. Понимаете ли, со своими мушкетами. Так, готовы. Так, очередные гости ко мне подбираются. Чё ты? Давай, иди сюда. ну бывает что еще тут скажешь <смех> со всяким случается так еще парочку убил я вы ребята так постепенно сейчас все сдохнете, я так думаю так готовый Готовы. Еще давайте. Следующая партия. Так, отлично. Переговоры закончились успешно. Сдачи этого... сдача этой башни. Так, что там? Внизу еще остались какие-то воины. Стоят, думаю, то ли подходить, то ли нет. Потому что уже, понятное дело, какое-то есть сомнение о том, что стоит ли вообще подниматься ко мне. Так. Ну что ж ты будешь делать-то? Что, там по очереди теперь будете, да, подниматься? Один там атаковал немножко, потом второй Еще давай, кто еще там готов? Настоящий боец там кто-то вот прям вообще под этим... А, вот, это тот самый с топором, что ли? Блин. Вы заколебали меня, слушайте. Эй, ты чё, офигел, что меня называть татарином? Ну типа да, вроде как, я конечно воюю за татар, но я вовсе не татарин смердючий, ладно уж обзывать меня Так Так, хватит на меня нападать, я уже устал немножко Такс, такс, такс. Давай, давай, давай, иди сюда. Десяточка осталась всего-навсего, но я при этом, блин, весь полудохлый. Срань собачья, я уже, блин, испугался, что я все готовый. Кто-то еще остался, но осталось там, по-моему, вообще парочку людей, да? Трое только. Трое людей, уже двое. Так, тут пули валяются где-то, я видел. Где-то пули были. Так, и еще один, где он? Он прямо около меня, где-то то ли внизу, то ли где, да? Нет, он даже где-то вот здесь за стеной стоит. Так я видел тебя. Ух. Ах ты смотри. Промахнулся. <Spoilets> блин, я победил, но это было настолько тупо. Потому что, блин, настолько людей потерял. Но, правда, тут замен зато мне накидали. Отлично. Ну что ж, теперь можно заключить мир, я думаю, с Польшей на выгодных для меня условиях. Потому что я держал победу. Ну правда, это вообще так было тупо, потому что реально, вот если бы я здесь не засел бы в этой крепости, я бы скорее всего бы сдох. И причем я так много пропустил ударов, что я мог бы, в принципе, отлететь от одного хорошего такого более-менее попадания по мне. Фу, конечно, жестко-жестко. Давайте возьму всех, в принципе, потому что у меня места, как видите, очень много. 90 человек теперь я могу брать, это просто жесть какая-то. Ну, конечно, я, правда, бунтарей всяких брать в себе в Арменистан, потому что не настолько я ушла на опустился, чтобы брать еще таких воинов дерьмовых. Так, отлично, отлично, работа, Дубинский замок теперь ваш. Фух, ну что ж, если посмотреть на карту, теперь у меня раз, два, три, четыре селения, офигеть. Все, я готов заключить мир. Еду в Львов к не знаю кому там, но кто-то по-любому должен быть. Янг Шитуски. Здравствуйте, хотя подождите-ка. У вас, я смотрю, армия примерно такая же. Ну ладно, я, пожалуй, давайте поговорю о мире. Янг Шитуски, здравствуй. Как тебя зовут, господин? Хотелось бы знать твой случай, если, нас, на, если сразиться. Если придется сразиться, ну да. Э, так, или ладно, понятно, владеешь Львовом. Я вызываю тебя на боединок. Федоров. Абухович вернет свою честь. Но вообще, я хотел бы заключить мир. 35 тысяч тал... 37 точнее, тысяч талеров. Но знаете, за э, Дубинский замок я вполне готов заплатить такие деньги. Потому что я сейчас вообще не готов воевать больше. Хватит уже заканчиваем войну. К тому же, моя деревня находится вообще на территории, по сути, далеко вашей. Так что я въезжаю в Дубинский замок. Фу, сколько у меня денег-то? 600... Три вот еще, извините, шестьдесят тысяч, тысяч, блин, я уже все сбиваюсь, я уже так просто офигел вот этих сражений, что просто забив... сбиваюсь, забиваюсь и давайте сейчас продам какие-то вещи, которые я захватил, более-менее, которые вообще ничего не стоят, и я их продам, так, а точнее, ну да, кстати, нормально так получается по деньгам, много я смотрю стоят вещички, которые я позахватывал у вас. Причем, конечно, я далеко не все захватил, так как у меня просто не было на это времени, чтобы продавать все свои предыдущие захваты. Все свои предыдущие, э, в общем-то, реликвии, скажем так. Ладно. Ну, то мы можем, в принципе, тут торговать даже, но я, конечно, этого делать не буду пока. Мне хочется улучшить этот город. Что у нас, кстати, с городом? Дубинский замок. Он как вообще улучшен? Хорошо или нет? Что у нас тут уже построено? Я смотрю, много чего. Много чего интересного. Какие должности у нас есть. Тоже очень много каких должностей, я смотрю. А давайте к центру города я пройду. Сейми, кто это такой? Блин, чего 18%? Слушайте, что так мало? В других городах, да, в моих, там по 20%. А тут 18%. Кстати, интересно, почему такой маленький рост получается. Ну ладно, я, в общем-то, не для этого сюда пришел. Я хочу улучшение сделать. Давай поговорим о развитии города. Хочу поставить здание. Ловчие ямы Это что такое? На войне все средства хороши Нападающие попадут в ловушку, тем легче будет оборонять город ну, давай построим 12 тысяч стоит Ну ладно, поставим, потому что мне надо сейчас улучшить Главный этот город, как можно лучше укрепить его Так, какие должности у нас заняты? А Давай-ка тогда на должность назначу Ротмистер у нас есть Так, сочетаются войска крылатый гусар Ого, это прикольно Харунжи, кто такой? Навыки наконного боя требуют выучки. Ну, понятно. Так, далее. Кто тут у нас еще есть? Капитан наемников у нас есть уже. Никогда не бывает лишними. Капитан наемников нужно, чтобы бойцы были самые лучшие. Ладно, понятно. Сотник панцирской кавалерии тоже уже есть. Тренировать казаков следить, чтобы из лука стрелять. с подручных были. Хорошо. Капитан полков немецкого строя тоже уже есть. Короче, я так понимаю, у меня тут практически все уже наняты на должности. Это очень круто. Сотник жалнеров тоже уже есть. Короче, я просто в афиге, какой я хороший город захватил. К тому же, во-первых, это польский город, да. Можно будет нанимать здесь поиски войска. Плюс еще не забываем, что находится далеко в Ахарской территории. Если я здесь возьму и найму, ну, скажем, по 500 человек, да, здесь оставлю, то этот город можно будет практически вообще не оборонять. Можно сюда будет приехать и просто помочь в обороне. Больше ничего не надо будет делать. Так, Костелян будет следить за порядком в городе. Ну окей, пускай тогда у нас он тоже появится. Ну что ж. Фух, у меня теперь 4 селения. Это очень круто. Надеюсь, вам тоже это понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.